Всем привет! Есть такая компания Пилотон, производитель интерактивных велотренажеров и беговых дорожек. Разберемся, нужна ли эта компания в портфеле. Напомню, что мы тоже подбираем портфель. Есть такая услуга. Если вам необходима такая услуга, то проходите по ссылке и узнайте условия получения. Там же есть условия получения таблицы фундаментального анализа. Компания Пилотон до пандемии росла неплохо в пандемию. Просто взрывной рост. И э, после пандемии тоже будет расти. Я уверен в этом, потому как и изменились люди. И компания предлагает э, широкий спектр. Это не только занятия на велотренажере беговой дорожки. Есть и силовые кардио нагрузки. Есть даже йога. И все это в купе с профессиональными тренерами. И э, в любое доступное время можно заниматься дома. Если рассматривать там, скажем, поездку в какой-то фитнес-клуб и терять на это время, например, там передвигаться там за 20 километров или там в другую часть города, то все-таки пелотон в этом смысле выигрывает. Вот. Ну и множество программ тоже здесь используют этой компании. Давайте окунемся в цифры. Посмотрел отчет и увидел, что цифры по чистому доходу в минусе несколько лет подряд и это честно говоря сначала так напрягло но посмотрев продажи которые растут больше чем 50 процентов каждый год и при этом валовая прибыль растет чуть выше чем растут продажи это впечатляет ну и в целом в целом Услугу, которую оказывает эта компания, мне кажется, она очень перспективная. На мой взгляд, и это мое мнение, может быть, придерживаться, можете нет. Ну и э, компания, за счет чего она, в принципе, развивается. По таблице мы видим, что у компании вообще нет долгов. И развитие идет э, за счет того, что компания продает акции. Вот мы видим, что э, за счет привлечения денежных средств акционеров, Компания на эти деньги и развивается. Достаточно много она вкладывает в программное обеспечение, в логистику, в разработку тренажеров. И видим, что в год более 100% рост. Это очень хороший показатель. Компания в целом не очень по баллам добрала по таблице. Но это постольку, поскольку она развивается. То есть компания новая и компании, у которой я уверен большое будущее пойдем дальше посмотрим на график на графике мы видим такое достаточно серьезное падение первое оно обусловлено тем что у компании появилось большое количество заказов ну по видели мы по отчету и возникли вопросы с логистикой ну то есть с доставкой доставка увеличилась там больше двух трех месяцев и от этого пошли негативные отзывы соответственно инвесторы поспешили избавиться от акций, поскольку не верили, что компания справится. Ну, в общем, она справилась, и мы видим, что здесь пошел некий рост. И вот это вот вертикальное падение связано с тем, что произошел несчастный случай, трагический, погиб человек на дорожке. И от этого... Вернее, здесь больше-то, скорее всего, упала цена акций за счет того, что компания тоже негативно отреагировала, очень жестко, и здесь, естественно, инвесторы отреагировали по-своему. Ну, затем компания, конечно, принесла извинения за свою реакцию. В общем, сказали, что они возместят и убытки, и будут отзывать ну, ту модель, на который произошел несчастный случай. Сейчас выделяется бюджет на это, на возврат, ну и будет, естественно, доработка а от своей идеи, конечно же, компания не отказывается. Позитивные моменты в компании то, что уже сейчас имеется более 2 миллионов подписок и рост в этом направлении больше 100%, направленные инвестиции в доставку товаров, и сейчас это уже порядка 2-3 недель, на тренажеры по доставке. Валовая маржа высокая, 35, больше 30% это высокая маржа. Валовая маржа подписок даже выше 60% это просто феноменально. 900 тысяч цифровых абонентов это, это за последние 18 месяцев. Те, которые а, уже пользуются программами, а фитнес-подписки, это, кстати, фишка такая позволяет, если вы едете на отдых и в том отеле, в котором вы остановились, есть тренажеры пилотон, то вы можете по подписке на них заниматься. И это, мне кажется, очень интересный момент, постольку, поскольку не, ну, не нарушаешь свой график и мышцы всегда в тонусе. Так, Ну и про то, что широкий спектр программ, я уже говорил в самом начале, есть даже йога. Такой тоже интересный момент. Внимание менеджмента, несмотря на цифры по марже, они хотят увеличить увеличивать эту маржу в будущем, продолжать работать с доставкой, чтобы это было быстрее. Несмотря на то, что 171 миллиард тренировок проведен на платформе, в этот показатель тоже, приковано внимание, и будут увеличивать. Проценты здесь просто запредельные. Также открывают направление Австралия, где потенциал роста это 3,3 миллиона домохозяйств. Всех можно охватить, но это тех, кого потенциально являются клиентами, вот эти цифры. Ну и несмотря на то, что а, все а, ум, имеют тенденцию возвращения к до допандемийным настроениям, а, занятости и так далее, а, менеджмент все-таки все в этом а, направлении видит, что а, продажи будут значительно выше, чем до пандемии. То есть менеджмент готов и знает, как а, действовать уже в послепандемический период. Аналитики. Мы видим, что из 11.8 купить два удержания только один продажи. То есть они, в принципе, верят тоже в эту компанию. Не верят, а уверены в этой компании. И а, приоритет самый высокий в районе 150 долларов в ближайшее время а, прогнозируют. Ну и мы видим, что 74 тоже тут есть. Ну, в принципе, а, неплохие ожидания от аналитиков. И если мы вернемся все-таки на график, то мы увидим здесь, что компания вернулась из вот этого крутого пике. Здесь проторговка Говорит нам о том, что уровень все-таки здесь есть. И к этому уровню компания, вернее, вернее, акция э, откатилась. Причем от этого уровня покупки э, сильнее возобновляются, чем продажи. Что э, говорит о все-таки большей вероятности идти в лонг. И я предполагаю, что это уровень в районе 139 долларов. ну В ближайшие ну, месяц-два компания, скорее всего, туда придет. Но это мои предположения, и думаю, что неплохой вариант для покупки в эту компанию, причем долгосрочные и процент в портфеле должен занимать небольшой. Ну, потому что компания новая, свежая, могут быть просадки, и не забывайте ставить стопы даже, даже при портфельном инвестировании. Насколько она вам понравилась, пишите в комментариях. Если вам необходима услуга подбора портфеля, то проходите по ссылке под видео и узнайте условия получения. До новых встреч!